Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч, и сегодня мы поговорим об одной из посылок с Computer Universe, которая, ну, скажем так, не смогла. Не смогла пройти через почту России, такая посылка Шрёдингера, которая есть и нету ее одновременно. Вот, я бы сказал, точнее, она-то есть, а вот содержимого внутри нету. Нет, не подумайте, я сейчас говорю не об этой посылке, Это, слава богу, доехала нормально, а той, которая была перед ней. Буквально неделю назад... Получали мы с женой посылку. Итак, что же случилось? Ну, собственно, началось все с того, что мне сразу показалось все очень подозрительным. Как вы понимаете, я заказываю с Computer Universe не первый раз, а уже 35-й, наверное, 36-й. Вот, и после 36 посылок я могу сразу понять, что-то что, что где-то идет не так. И вот, с той посылкой возникла следующая оказия: во-первых, она была без мешка. Если кто-то не знает, проверяйте сразу. Посылки, которые идут с Computer Universe, чаще всего они упакованы в мешок, точнее в 99% случаев они упакованы в белый мешок Почты России, соответственно с пломбой и так далее. Да, Та посылка этого всего не имела. Внутри мешка обычно также содержится бумажка, которую, если у вас хорошая почта, то почтальон обычно дает, чтобы вы расписали, что вы не имеете претензий к качеству товара, то есть что либо вы вскрыли ее и не имеете претензий, либо что вы отказались от вскрытия. Вот, и, во всяком случае у меня на почте всегда было так. Но тут, как вы понимаете, ни мешка, ни самой, соответственно, вот этой вот бумажки не было, это уже было небольшим таким вот огонечком, что что-то идет не так. Вот, когда я ее начал, собственно, смотреть, вскрывать, я понял, что весит она очень мало. Там были пары материнских плат, я думаю, ну, наверное, они так много-то, в принципе, и не весят. Но потом я понял, что там, помимо материнских плат, были еще кое-какие товары, а именно блок питания, который весит, ну, порядка, там, 3-4 кило. И, соответственно, там также была болгарка в кейсе. Но ну, болгарка в кейсе никак, явно, в районе двух килограммов весить не может. А посылка весила очень-очень легко. Вот. И когда мы ее вскрыли, мы поняли, что внутри нету почти ничего. То есть, внутри находилась только бумага и куски дерева. На самом деле, я, честно говоря, подохренел. То есть, я уже получаю не первую посылку. Я такого, честно говоря, я подофигел. Я написал знакомому Стасу и говорю... «Слушай, у тебя что-то было подобное? Что делать-то, собственно?» На... На что он ответил, что, в принципе-то, и нет. То есть у нас были с ним какие-то проблемы, там, по поводу того, что прислали не то, или, там, немножко покоцали телевизор, да, то есть все такое было. Но чтобы вот так вот нагло кто-то спер по пути с посылки все вещи, это было как-то уже совсем перебор. Вот, показали все это девочке, которая, собственно, выдавала посылку, она тоже немножко подофигела. И сразу убежала, убежала писать акты. На самом деле, почта у меня классная, то есть, сразу люди побежали писать акты, что посылка имеет, соответственно, ну, в отсутствует содержимое, выдали акты, я вставлю картинку, соответственно, как этот акт выглядит, вот, что, соответственно, в посылке ничего не было, только бумага и куски дерева, никакого другого содержимого. Это было, на самом деле, смешно. Вот, ну, собственно, не могу сказать, что мне была столь важна эта посылка, да, то есть из важного для меня там была только болгарка, остальное я заказывал для других людей, и, соответственно, мне пришлось вернуть им предоплату, вот, остались они, к сожалению, ни с чем. Ну, да ладно, собственно, они хотя бы не заказывали самостоятельно и не пролетели реально на деньги. Вот, что же касается меня, то я написал, конечно же, в Computer Universe, обрисовав всю ситуацию. На что бравые ребята ответили мне, что да, чувак, мы разбираемся, написали в DHL, они сейчас уже тоже смотрят, расследуют, ну, как вы понимаете, посылка идет сначала через DHL, потом через почту России, там, кто из них, у кого подрядчик, субподрядчик или что, как у них взаимоотношения налажены по пересылке, я не знаю, поэтому... Они написали, мол, 8 недель нам надо, чтобы что-то как-то разобраться. Ну, как бы 8 недель это ни хреново немало, мало, но для меня не критично. Вот, поэтому через 8 недель мы будем их трясти и, соответственно, спрашивать, чтобы они вернули деньги, купоны и так далее и тому подобное. Вот, соответственно, вот такой вот опыт. Единственное, что скажу, что, конечно, спустя там 35 посылок, да, но если брать нас с другом, то больше 50 посылок мы заказали, мы такое первый раз видим. Вот, чтобы так нагло пиздили товар, по-другому не назовешь. То есть следующая посылка пришла как нормально, то есть все здесь есть, все содержимое. Причем в той посылке украли какую-то вот, честно говоря, херню. То есть вот. Люди, которые воруют, у них даже мозгов не хватает нормально украсть. Ну да ладно. Соответственно, что можно еще сказать? Скажу только несколько правил вам, которых следует, скажем так, придерживаться. Это первое, что вы не должны подписывать никакие квитанции, бумажки с почты России, пока вы не вскрыли и не убедились. Второе, что смотрите на наличие мешка и пломбы, это во многом спасает. Вот, смотрите на то, как запечатана посылка, ну, как бы раньше тоже были проблемы с упаковкой, но никогда не было такого, чтобы что-то было украдено. Вот, и также, смотрите, вот одна важная вещь, сейчас Почта России почему-то начала некоторые крупные посылки слать через железную дорогу. Они идут дольше, и, видимо, на железной дороге больше шансов все стырить. Раньше все было авиапочтой, было намного быстрее, во всяком случае, по России. И, соответственно, вариантов стырить было очень-очень мало. Вот как-то так, дорогие друзья, рассказал вам все, ничего, собственно, не утолил, наверное. Будем ждать ответа от магазина Computer Universe. Думаю, что после моего отпуска они мне ответят. Также сделаю распаковку на эту посылку. Соответственно, буду держать вас в курсе всех событий, того, что будет с той посылкой. Ну, надеюсь, что все решится хорошо, и магазин вернет либо купоны, либо переотправит товары. Не бойтесь заказывать с Computer Universe, потому что, друзья, это действительно редкий и уникальный случай, когда что-то украли. Заказываем с другом постоянно, и вот, наверное, одна из 50 посылок, которая получилась с таким диким геморроем, вот как-то так. Если вам видео понравилось, вы считаете, что я рассказал все вам полное и передал вам какую-то важную для вас информацию, то жмите лайки, подписывайтесь на канал и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!